Автомобиль Mitsubishi Lancer 2005 года выпуска. С объемом двигателя 1,6 литра. Маркировка двигателя 4G18. Замер компрессии первый цилиндр. 14 килограмм. Второй цилиндр. 14 килограмм. Третий цилиндр. 12 килограмм 4 цилиндр 13 килограмм